чем парковочных мест но если пойти чуть разные места тут покрутиться можно припарковать автомобиль рядом не обязательно прямо под самым подъездом или под сам окном но возле дома можно припарковать автомобиль квартиру с улучшенной отделкой от застройщика и так мы пойдем посмотреть квартиру дом бетонный монолитно-блочный еще я его называю пойдем смотреть. Так, мы с вами заходим в квартиру. Дверь металлическая, довольно-таки российского производства. Под замену не требуется. Сразу заходим, попадаем в зону, в зону прихожей. На полу здесь уложен плитка керам, керамическая, керамогранит. С этой стороны у нас э, фурнитура дверей. Здесь немножко изменен дизайн. Чуть-чуть подороже они идут. Ванне и в туалете уже уложена плитка кафельная на полу и на стенах. Также установлена раковина, смесители другие, тумбочка, электроразводка под стиральную машину, электрическая выведена. И туалет. Унитаз также установлен. И здесь положена кафельная плитка. Проходим дальше. Дальше попадаем в кухню. Кухня порядка 10 квадратных метров здесь э, поклеены обои на натяжной потолок в квартире установлена электрическая плита она в каждой квартире приходится также есть электроразводка установлены дополнительные выключатели э, для холодильника и достаточно большое количество для варочной поверхности да? и вот сюда мы уходим попадаем на ленточный балкон который остеклен уложен линолеум на полу на балконе и он соединяется с, с комнатой этот балкон пойдемте посмотрим здесь внутри в квартире установлен домофон и есть счетчики для прибора ну, автоматов в квартире установлены а здесь комната порядка 15 квадратных метров довольно таки большая опять же поклеена обои на полу за место гномер уложен ламинат. Довольно-таки неплохого качества. Вот такой вот пол. Еще раз повторюсь. Выход здесь на балкон, который соединяется с кухней. Вид из окна. Пока мы здесь в поле. Здесь еще будет у нас стоять дом. Там будет детский садик. Туда вот проход, там, где люди ходят, там школа уже построена. В этом году ее будут запускать. Так... Пойдемте дальше. Коридор довольно-таки удобно. Здесь можно установить шкаф купе. И еще попадаем еще в одну комнату. Здесь порядка 19 квадратных метров. Она довольно-таки длинная. 3 небольших метра в ширину и 5 с небольшим в длину. Такая вот комната. И опять же выход на балкон. Такая вот комната. Выход на балкон, то есть в этой квартире три балкона. То есть с каждого помещения, с кухни из комнаты выход на балкон. Вот такая вот именно квартира. Отделка довольно-таки качественная.